Почетное такое право открыть нашу платформу передаем Бочерову Марине Владировне, кандидату филологических наук, доценту факультета РГФ, которая активно работает с инновационными технологиями. И вот ее мастер-класс «Виртуальная доска МИРО» как платформа для интерактива на дистанционных занятиях будет сегодня вам представлена. Желаю успехов в работе и получения новых знаний и компетенций. Слово предоставляется Марине Владимировне Бочаровой. Большое спасибо, Марина Викторовна, за представление. Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать на мастер-классе. И сегодня мы с вами обратим наше внимание на один из инструментов, который при этом настолько многофункционален, что может заменить большое количество других инструментов, что очень актуально в нынешних условиях, когда... Преподаватель может быть иногда несколько растерян, потому что, с одной стороны, хочется идти в ногу со временем и использовать как можно больше новых, интересных, открывающих разные возможности платформ. С другой стороны, невозможно постоянно да, увеличивать их количество, потому что это с разных точек зрения может быть неудобно и студентам, и преподавателю. Поэтому давайте посмотрим как миру, может дать всеобъемлющую картину и разные возможности. Несколько слов скажу о себе, почему я так трепетно отношусь к этой доске и в каком ракурсе я работаю на этой доске. То есть помимо того, что я использую возможности доски мира на занятиях на факультете РГФ в, университете, в Воронежском государственном университете, также я провожу на ней методические тренинги для преподавателей, и по интерактивным форматам преподавания, собственно, по освоению доски Миру а, в четырех больших частях, по разработке ролевых игр. А также разрабатываю ролевые игры и закладываю их, собственно, на доске Миру, в том числе и не только игры, но и квесты, и другие а, интерактивные форматы. То есть все это у меня в работе уже более полутора лет. А, и сначала, вы знаете, я так очень осторожно подходила к этой доске, потому что очень у многих возникает ощущение, что ее слишком много, потому что доска, когда вы открываете ее, выглядит фактически вот как пустой лист, если вы только открываете свою первую доску. И совершенно может быть непонятно, что с этим делать. Поэтому мне хотелось бы сегодня показать вам, какие есть варианты, но... Чтобы немного сориентироваться и, возможно, видоизменить контент, что-то добавить, что-то, наоборот, опустить из подготовленного, я бы хотела узнать, каков ваш опыт использования доски Миру. Если вы могли бы... Вот, немножечко подумайте, пожалуйста, как бы вы могли оценить этот опыт. А я сейчас запущу опрос, и вам нужно будет, вы увидите его через буквально несколько секунд на своих экранах, вот прямо сейчас, Выберите, пожалуйста, один или более вариантов. Как бы вы оценили свой уровень владения доской мира? Ну что же, пока я вижу картину, что в основном, видимо, ваш интерес к этому мастер-классу связан с тем, что вам хотелось бы как раз понять, что это за инструмент. И, по всей видимости, я так надеюсь, к концу нашего сегодняшнего мастер-класса, у вас сложится впечатление, насколько вам нужно осваивать эту доску. Большое вам спасибо. А, то есть теперь я да, смогу модифицировать. Я сегодня построила и, именно материалы э, визуальные таким образом, чтобы они уже были как наглядное пособие, потому что именно вы можете сделать с этой доской. И затем я вам также покажу свои доски миру, которыми можно пользоваться. Э, итак, наш, наши планы на сегодня. Давайте мы с вами вместе обсудим. Что вы хотели бы из этого сделать, а что, может быть, мы опустим? Потому что планов несколько больше я сюда включила, чем мы могли бы успеть сделать. И теперь буду ориентироваться вот именно по вашему уровню владения доской. Раз он базовый, значит, мы будем более подробно останавливаться на основах. Итак, давайте подумаем. Первый пункт – обсудить возможности миру для образования. Будем, если да, можно прямо в чате ставить плюсики. Я думаю, что это вот самое первое, основное, с чего, конечно, нужно начинать, если тем более вы пока не пользуетесь. Рассмотреть примеры интерактивных форматов на миру. Это в первую очередь мои доски. И очень бегло я вам покажу, где можно найти доски, созданные другими преподавателями. И затем дам ссылки. И в конце мастер-класса я вам дам ссылки на загрузку двух PDF-файлов. В них будут, во-первых, ссылки на где пройти обучение, пользованию Миру на английском языке, потому что сейчас прекрасные видеокурсы начали делать Миру Уже вот несколько месяцев они у них существуют, но они на английском языке. Надеюсь, для вас это не препятствие. И второй файл, который вы в конце получите, там будут э, подробные инструкции, как получить бесплатный аккаунт Миру для образования, э, то есть для всех преподавателей, которые работают в аккредитованных э, учреждениях образования, и это открывает огромные возможности. По, по сути, это сопоставимо функционал с платными э, аккаунтами Миру. То есть, я думаю, мы будем делать однозначно второй пункт. Получить первый опыт работы на этой доске. Хотели бы вы попробовать прямо сегодня уже выполнять какие-то действия на доске? Пожалуйста, поставьте плюсы, кто хотел бы. И я увижу, сколько их. Потому что я понимаю, что, возможно, кому-то интересно будет просто понаблюдать, но своими руками... Все-таки это неоценимый опыт тоже, даже если вначале, может быть, покажется и сложно. Так, плюсики появляются. Да, я думаю, какие-то несложные задания я вам сегодня предложу. Потренироваться работать в командах в разных залах Zoom с заданиями на генерацию идей. Хотите? Давайте посмотрим, будут ли плюсы здесь. Работа в командах. Но здесь уже меньше плюсов. Тогда посмотрим по времени. Если будем успевать, то попробуем сделать это задание. И, как я уже сказала, к концу нашего мероприятия, я также вам дам ссылки, расскажу, как получить аккаунт для образования бесплатный и э, поделюсь подборкой ресурсов для самостоятельного изучения. Миру такой инструмент многофункциональный, что э, не нужно бояться, что этих функций слишком много. Нужно понимать, какие нужны вам, и начинать с базовых, и постепенно, со временем, лишь расширять свой репертуар. Итак, давайте мы с вами начнем с первого пункта. Сейчас я буду на ваших глазах показывать, как используется функция мира, которая называется канбан доска То, что используется при разработке проектов, когда мы создали список задач, и вот сейчас одну из них мы перемещаем в колонку в работе. И мы с вами начинаем обсуждать возможности мира для образования. Прежде чем мы, собственно, перейдем к этой содержательной части вопроса, несколько организационных моментов, которые вам могли бы быть полезны. Задать свой вопрос. Я вам сейчас прямо, же, прямо в чате дам ссылку. И вы сейчас на своих экранах видите, как я это делаю. Я активировала, один раз кликнула, просто активировала этот объект, и у меня появилась сверху панель управления. Сейчас функций мало, потому что она стоит у меня, этого часть на замке, чтобы, когда вы зайдете на доску и будете на ней работать, чтобы вы не сдвинули случайно то, что не нужно сдвигать. И еще одна очень важная функция: я открываю доступ к этой доске, доступ с редактированием для вас. Итак, сейчас в чате я дам эту ссылку. Не обязательно по ней переходить, я сейчас прокомментирую, для чего она там будет. Итак. Я пишу, что вопросы можно задавать вон там, безусловно, можно и в чате, но в чате, они, как вы понимаете, чат может убежать, и ваш вопрос может чуть-чуть потеряться. Хорошо, если я потом его отслежу. Итак, то есть, как задать вопрос на этом фрейме? Дважды кликнуть на любой стикер и начать писать. Если вопросы по ходу возникают, вы прямо заходите и начинаете писать. Если вдруг места будет мало, можете мне в чате сказать, что места не хватает, и я тогда добавлю сюда и стикеров. Либо, если вы уже умеете пользоваться миром и добавлять стикеры, вы можете добавить их самостоятельно, вот чуть ниже, а я эту доску потом расширю, желтую часть. Итак, это вопросы, так называемая парковка вопросов. Следующий организационный момент – Периодически, возможно, вам понадобится одновременно и смотреть на мою демонстрацию экрана, потому что я буду пояснять, да, показывать, и во второй части нашего мастер-класса что-то делать самостоятельно на доске по моему заданию. Как же одновременно видеть мою демонстрацию экрана и работать на доске Миру? Я думаю, что большинство из вас наверняка это знает, но тем не менее я поясню, потому что на очень многих моих мастер-классах этот вопрос все равно возникает. Итак, нужно просто разделить экраны, если вы, например, за стационарным компьютером или за ноутбуком с большим достаточно экраном. То есть вы одно окошечко у вас, например, с, ну, где у вас браузер и доска Миру, Предположим, влево вы его сделали на пол экрана и влево отвели на экране. А демонстрация в зуме, которую показываю я, нужно выйти из полноэкранного режима. Скажите, вот если у вас сейчас моя демонстрация занимает весь экран, вы знаете, как ее уменьшить, чтобы не весь экран? Рассказать вам? Ну, на всякий случай, если вдруг полноэкранная моя демонстрация, да, то в правом верхнем углу там вид, да, и вы в этом вид выбираете а, убрать полноэкранную демонстрацию. И тогда вы можете сделать маленькое окошечко зума или средненькое, зум справа, предположим, да, а ваш браузер с доской МИРа слева, когда вы уже будете работать. Итак, хорошо. Либо же можно, например, зум у вас подключен на мобильном каком-то устройстве, а уже на большом экране вы работаете на доске МИРа. Можно разделять. И э, несколько слов скажу о том, что... Чем так прекрасен образовательный аккаунт, educational Account на миру Тем, что мира очень щедро, в отличие от многих других платформ, они дают его полностью бесплатным, а функционал приближается к платному аккаунту. Есть обычный базовый бесплатный аккаунт миру, но тут ограничение в три активных доски. Вы создаете три доски, вы можете их редактировать, работать на них. Функций очень много, да, не все, но тем не менее это достаточно удобно. Но на бесплатном обычном аккаунте, если вы хотите, что, чтобы, например, студенты зашли на ваши доски и что-то делали, писали, перемещали, добавляли с редактированием доступ, вам придется добавлять их через имейлы. E То есть это занимает время. И вот как я сейчас сделала, бросила просто ссылочку, вы зашли, и вы уже можете что-то делать на доске. У вас не получится на обычном бесплатном аккаунте. Но как только у вас будет одобрен образовательный аккаунт, у вас сразу же будет ваша задача облегчаться. Вы копируете ссылку либо на доску. Share – кнопка «Поделиться». И последняя вот эта функция. Любой человек со ссылкой может что делать? Просто просматривать View, комментировать, Edit, редактировать, или вы вообще закрываете доступ. Вот эти все четыре варианта возможны только на образовательном и на платных аккаунтах. Просто поделиться ссылкой для редактирования на базовом бесплатном у вас не получится, только чтобы студенты посмотрели. И вот здесь вот буквально по шагам со ссылками в PDF-формате у вас будет потом этот файл. 10 дней буквально вы ждете после заполнения заявки и прикрепления всех необходимых документов, подтверждающих, что вы работаете в аккредитовом заведении образования, и вам открывается доступ к безлимитному количеству досок. Сейчас я хотела бы а, кратко немножечко отойти от доски миру и поясню, почему. Немножко остановиться на том, как изменяется парадигма и подход к образованию и к форматам образования и типам взаимодействия преподавателя и учеников, студентов в современном контексте. Почему это важно? Почему все-таки мы не с миру или не с какой-то другой доски или инструмента начинаем? Именно потому что способы, инструменты, как вы понимаете, они вторичны. Первичен преподаватель с его мастерством и те учебные форматы, которые он выбирает. Поэтому, когда мы говорим о том, что сейчас меняется фокус внимания в обучении, не учитель вкладывает знания в головы студентов, а скорее преподаватель как фасилитатор. Человек, который разжигает познавательную активность своих студентов, подводит их к определенным выводам и помогает им через активное обучение, через деятельность практически осваивать какие-то инструменты профессиональные, навыки в тех ситуациях, в которых дальше эти люди будут работать. И вот эта вот смена парадигмы и фокуса внимания, она безусловно влечет за собой и смену способов и инструментов взаимодействия. Поэтому акцент, конечно, идет больше на взаимодействие студентов друг с другом, студентов с учебным материалом, поэтому очень важно создавать учебную обучающую среду, и миру предоставляет прекрасные возможности для этого. И на первый план выходит ответственность, автономия и самостоятельность студента в освоении материала. И опять же, вот эта доска дает нам массу возможностей для этого. Сегодня я с вами этим и поделюсь. И только после того, как мы понимаем, принимаем и практикуем вот такую смену э, парадигмы и немножко другой подход к обучению, тогда мы уже начинаем подбирать под такую парадигму инструменты для обучения. Уважаемые коллеги, согласны ли вы с таким подходом, что вот так вот сейчас меняется фокус внимания в преподавании или не очень? Напишите, пожалуйста, в чате. Может быть, там кратко. Да, большое спасибо. Давайте я, наверное, пару слов скажу тем, кто на доску уже зашел и, может быть, не совсем понимает, что делать. С масштабом. Что делать с масштабом? Вот вы зашли на доску, и, может быть, у вас все достаточно крупное, потому что по моей ссылке у вас будет все как нужно. Вот на экран откроется именно один фрейм. Но как только вы начнете перемещаться, Перемещаться, То есть вы зажимаете кнопкой мышки, если вы с мышкой, левой кнопкой мышки, зажимаете как бы экран и начинаете перемещать ее. Если у вас тачпад, экран, э, ну, тачскрин, то тогда, конечно, пальцами, ну, как обычно, да, там, чтобы побольше сделать, мы расширяем пальцами, чтобы меньше масштаб, сжимаем пальцами экран. Чтобы увеличить, уменьшить масштаб э, при помощи мышки, мы пользуемся колесиком для скролла. И колесико прокручиваем вверх, масштаб вот так вот увеличивается. Причем нацеливаемся куда-то, например, в серединку я сейчас нацеливаюсь мышкой э, и курсором, простите. Кручу колесико вниз, и у меня очень четко уменьшается. То есть это делается колесом. Это немножко технического. Итак, давайте с вами рассмотрим, какой, какие из функций мира в первую очередь подходят для образовательных целей. Я выделила несколько, которыми пользуюсь сама. Их, безусловно, больше, самих этих функций. Но вот что подходит, безусловно, для образования? Создание дизайна онлайн-занятий, который визуально приятен, интересен, необычен. Создание презентаций. Не только в PowerPoint это, безусловно, можно делать, но это можно делать сразу на миру. Можно переложить готовые презентации сюда, а можно сразу здесь создавать презентации. То есть то, что сейчас вы видите, это все абсолютно было создано исключительно на доске Миру, без каких-то других внешних инструментов. И поэтому, вот я подготовил несколько примеров, мы вскоре с вами к ним перейдем. Можно заложить материалы полностью все практического курса, например, иностранного языка, лекционного курса, смешанного онлайн-практикума, где есть, например, видеокурс, записанные видео. И должны быть поля для совместной работы студентов на практических занятиях по этому курсу. Это может быть, опять же, практический курс, где заложены абсолютно все ресурсы. Я быстро сейчас пробегусь по всем функциям, и потом мы с вами перейдем к примерам. Можно предложить студентам работать над проектами, при этом визуализировать все и структурировать все материалы и ход работы над проектом, также на доске МИРУ. Здесь будут материалы. Здесь будет канбан-доска, которую я вам в самом начале показывала, да, с колонками задачи, в работе выполнена. Можно создать одинаковые поля с заданиями для разных команд. Задание просто, вот, создаем поле и размножаем его через функцию дубликации. То есть структура проекта, она будет абсолютно вся на миру. Не понадобятся, могут, точнее, не понадобятся и другие платформы. Далее. Можно создавать коллекции образовательных ресурсов или любых других ресурсов. То есть вы структурируете все необходимые подборки видео, например, по темам, как вы собираете, но это у вас все выложено на миру, на миру встраиваются видео, статьи, которые можно ссылочкой дать, а можно не ссылкой, можно прямо как документ, и сегодня тоже вы это увидите, презентации по теме собрать, иллюстрации, встроить тесты. Не просто, опять же, ссылкой положить, а именно встроенные, которые выполняются, не уходя с миру. Создаете в Wordwall, в Learning Apps, в google Формах на, на внешней платформе и встраиваете в Миру. Флеш-карточки, Quizlet или какие-то другие. Это все можно собрать как подборку по темам на миру. Ну вот, собственно, интерактив онлайн, для чего мы сегодня с вами собрались здесь в первую очередь практически ну, практически все, что не требует физического перемещения в пространстве, можно сделать на миру. Это и так называемые uh, вот вот icebreakers, то есть то, что растопит лед, если группа новая или если просто у нас начало какого-то курса. То есть нам обязательно нужно вот это сближение команды, сближение группы, мозговые штурмы, дискуссии, обсуждение кейсов в команде, игровые форматы, ролевые, настольные. Квестовые игры, виртуальные путешествия, мини-проекты здесь выполняются и большие проекты, фасилитация. Это все возможно сделать на Миру. Также, помимо этого, можно свое собственное портфолио выложить на Миру или же студентам предложить это сделать, если для какой-то цели это необходимо. То есть тогда определенная есть схема, и мы закладываем все свои проекты через ссылки сюда. Также можно планировать на Миру. И, и расписание сделать, тематическое планирование курса, выложить целую линейку курсов и показать их взаимосвязи. Вот на первый взгляд, то, что сейчас вы увидели, впечатляет этот набор функций? Или вот, какой, какой, какие у вас сейчас ощущения от того, что вы пока только услышали от меня? Про что хотелось бы узнать больше из этого? На чем мне сфокусироваться? Если напишите в чате, будет прекрасно. Так, ну я думаю, что с кейсами мы с вами сейчас будем сразу переходить на доски. Дайте мне буквально секундочку. Я хочу закрыть лишнее и начнем с вами с практического курса. Вот Я сразу ссылку заложила и перехожу на доску, где я провожу занятия бизнес-английским со студентами четвертого курса. Вот с высоты птичьего полета пока это выглядит так. Сейчас все подгрузится. Тут очень много элементов заложено, поэтому да, какое-то время необходимо, чтобы подгрузилось. Потому что тут и PDF-файлы, и иллюстрации, и очень много того, что студенты уже сделали. Но сделала я, конечно, и потом еще студенты. Так. начинаем приближаться. Итак, вот это вот первая часть. Это то, что мы делаем с ними в первом семестре. Не полностью все, что мы делаем в первом семестре, потому что мы не весь первый семестр занимаемся онлайн. То есть, так, когда мы занимаемся в аудитории, то, конечно же, мы не столько... То есть, я, я сюда не, не обращаю студентов, у них немножко по-другому выдаются задания. Так. Вот посмотрите, мне удобно располагать таким образом материалы, когда у меня занятия на курсе. Я показываю дату, и мои студенты знают, что все, что идет вот так вот по прямой вправо, это на эту дату. То есть это мы делаем на занятии, и, возможно, там будет в конце что-то для домашнего задания. Вот, предположим, 19 октября мы с ними начали с повторения лексики из домашнего задания. Это сделали уже студенты. То есть я только создала чистый лист, чистый фрейм, и попросила каждого из них поделиться написать здесь на стикере, создать стикер и написать э, минимум два, два, там, две колокации, два словосочетания, которые для них новые, интересные, которые они хотят использовать. Но вы прекрасно видите, что здесь не только словосочетание да, на английском языке, здесь и эмоджи. И это они начали делать сами. Причем я у них спросила, умеют ли они пользоваться, они не умели. Но вот это поколение, которое Digital Natives, которые фактически рождены с планшетом в руках, они э, очень быстро понимают, они увидели, что у меня где-то есть эмоджи, спросили, как это сделать. Я им говорю, вот панель слева, нажимаете на три кнопки, на три точечки, и вот вам тут stickers, эмоджи, хотите иконки, I can find найдите. И все, то есть они уже начали добавлять что-то для украшения. Им так приятнее. Хорошо. Вот они это написали. После занятия я активировал этот фрейм и через три точки сохраняю все, что они сделали. сделали export as image, можно как картинку сохранить, а можно как PDF-файл, если особенно ссылки какие-то есть. Если нажать на эту синюю кнопку, то, соответственно, у меня просто скачается. Это у меня будет. Я это прикрепляю либо в наш LMS Moodle, либо ну, то есть отдаю студентам это, чтобы у них это было для повторения, то, что они группы написали. Дальше, конечно, с этим можно работать. Я чуть позже. На другой, наверное, доске, точнее, фрейме покажу. А, ну вот, например, с другого занятия, в конце занятия уже они vocabulary takeaways сделали. Вот эти вот ровненькие слева, это то, что я им заготовила. Причем, заготовив их, я вот так их закрыла, а потом а, просила вспоминать. То есть я давала дефиницию, они вспоминали. Или я начинала вот так вот чуть-чуть открывать. Они должны были восстановить полностью и дать дефиницию, и дать контекст. То есть дальше тут по-разному можно с этим уже работать. В тех э, выражениях, коллокациях, которые написали они, я, создав форму, вот здесь вот на левом, опять же, поле, прямоугольничек создаю, вот, и что-то могу закрыть. Пока он у меня вот такой, видите, прозрачный, я его закрашиваю любым цветом, который мне нравится. И прошу точно так же студентов восстановить, чтобы у них не разбегались глаза, я увеличиваю и приближаю именно то, на чем сейчас нужно сфокусироваться. То есть давайте восстановим да, пропущенные слова здесь. То есть это можно быстро повторять в режиме э, фронтального опроса, когда не очень много вот таких вот фраз, или когда не очень большая группа. Так, далее. Что еще здесь можно делать, чем, чем это очень удобно? Вот, например, для письменной практики. Если бы я проводила вот такое занятие, точнее, когда я провожу его в аудитории, у меня кипа бумажек, кипа распечаток. Потому что что мы делаем? Вот они еще не умеют описывать в бизнес-стиле вот такого типа visuals, вот такие вот графики. Их нужно научить. Соответственно, первое, что мы обычно делаем, мы смотрим на примеры. И примеры описаний, когда оценка неизвестна. Как бы вы оценили, спрашиваю я у них. Вот такое описание. Но чтобы они могли оценить, конечно же, мы сначала разбираем критерии. Вы обратили внимание, что когда я увеличиваю, все очень четко. Да? То есть этого мы не видим, мы не можем сделать вот такой функции воспользоваться. Да? Уменьшили, достаточно четко, но нечитаемо. Увеличили, читаемо четко сохранилось. Вот этого нету, например, в презентациях, не всегда, в Google-презентациях. Или, то есть, невозможно бесконечно увеличивать. Здесь практически бесконечно. Если изначально хорошего качества PDF или картинка, то у вас будет сохраняться это качество при увеличении. Это тоже очень ценное свойство датки миру. И вот, и когда я в аудитории провожу вот такое занятие, я нарезаю, делаю распечатки, нарезаю вот эти вот все отдельно. Скрываю оценки, то есть я их отрезаю, эти оценки, чтобы они не видели. Насколько удобнее все это на миру. Из PDF-файла я просто вырезала, ну, то есть из учебника, да, из сборника тестов, из нужных страниц я сделала либо скриншоты, либо просто вырезала через PDF-функцию. Вставила сюда и, как вы видели, да, прямоугольничком цветным закрыла то, что они пока не должны видеть. Через демонстрацию экрана я могу это сделать, но я предпочитаю на самом деле добавлять сюда интерактив уже в обсуждении даже. Я разбиваю студентов на разные подгруппы, человека по три, по два, по три человека. Поскольку мы работаем через Zoom, развожу их по разным breakout rooms, по разным залам Zoom, и у всех у них ссылка на этот фрейм. Смотрите, я нажала вот на краешек фрейма этого, активировав его. Появляется опять панель инструментов, три точки, «Copy link». Скопировала ссылку, дала ее в чате. Студенты открыли это у себя в браузерах, я их развела по разным залам Zoom, и они уже в парах обсуждают, какие оценки они бы поставили. Если я им не дам доступ с редактированием, а в данном случае у меня как раз редактирования для студентов на этой доске нет, Любой человек со ссылкой может лишь комментировать. Смотрите, комментировать. То есть они, если я закрываю оценки экзаменаторов, они не смогут их двинуть. С другой стороны, даже если доступ с редактированием, я всегда могу поставить на замок. И тогда они уже их не сдвинут. Не, ну самые хитрые могут попытаться открыть, на самом деле есть такое. Но когда у меня образовательный аккаунт, я могу еще закрыть так, что никто вообще не откроет и это появляется на платных и на образовательных аккаунтах. То есть очень удобно, мне не нужно вот эти вот бесконечные листы вырезать, перекладывать их, самой помнить, какую оценку где поставили. Вот, то есть единый фрейм выдается ссылкой разным группам студентов, и они с ним работают. Затем возвращаемся в общий зал и начинаем обсуждать, какие оценки они поставили какому кандидату, из кандидатов. Далее. Вот. Это пример того, что уже делали студенты сами в интерактивном формате в разных залах. Мы с ними обсуждали профессии будущего. Вот the Future of Jobs Report на 2020 год был составлен. Они читали отобранные мною страницы в качестве домашнего задания. И затем, ну как, как пазл я их просила сделать уже на занятии, я создаю заранее вот такие вот шаблончики. Я пишу Одну из подтем, то есть вот мы разбирали четыре подтемы в качестве домашнего задания, они должны были разобрать четыре подтемы. Я пишу эти подтемы как заголовки. Я сама заранее закладываю одинакового размера стикеры, разный цвет, чтобы визуально команды понимали, да, что, кто на какой доске, не только через подпись. Команда 1, команда 2, команда 3. И затем прошу. Вот то, что они дома прочитали поодиночке, сейчас в команде вспомнить и ключевые вещи написать каждая команда под своим подзаголовком. Что для этого технически нужно сделать? Я развожу студентов по разным залам Zoom, и они знают принцип: что когда они в зале, там всегда слева вверху написано зал 1, зал 2. Номер зала это номер их команды. Я захожу в зал номер один, беру ссылку на вот это первое поле копи link И даем в чате. Все, они перешли. Все, кто-то из них обычно включает демонстрацию экрана. Ну, можно не включать, потому что тут все обновляется в режиме реального времени абсолютно сразу же. Первая группа, подгруппа начала работать. Я захожу во вторую подгруппу, точно так же копирую ссылку, даю им на их доску. Они начинают работать над, следующим, над следующей частью. И, соответственно, я им говорю, какое количество времени у них есть. На образовательном аккаунте у меня также есть возможность поставить таймер. Вот сейчас он появился внизу доски. На базовом бесплатном этого нет. На образовательном уже есть. Я запускаю таймер, и когда он зазвонит через 5 минут, это услышат все, кто на доске. Неважно, в одном зале Zoom, в разных ли замах, залах, если они на доске, они это услышат и они будут знать, что все, их время вышло. Да, конечно, этот обратный отчет еще можно включить в сессионных залах, вы тоже наверняка знаете, но вот когда звенит звоночек, это всегда нагляднее. Возвращаемся в общий зал, и каждая команда очень быстро, за минут, ну, минутки за полторы-две максимум, суммирует все, что они хотели сказать. При этом я это вывожу на, на экран, чтобы было легче отслеживать, и прошу всех остальных э, прокомментировать или задать вопросы. А, причем вопросы даже скорее тут было, что вас волнует в этих тенденциях, в этих трендах. И потом мы это обсуждали. То есть вот такой может быть вариант. Очень удобно, что в, в доску мира можно встроить. Встроить то, что имеет так называемый iFrame Code. На левой панели, я вам покажу быстро, как это делается, есть в самом верху вот такой значок зеленый. Paste iFrame Code. Вот сюда он вставляется. Где он берется? Если, например, мы находимся на YouTube, там всегда, вот чтобы поделиться каким-то видео, можно скопировать код встраивания. Embed code, iframe code, код встраивания, вот так он называется по-русски или по-английски. Скопировав код, вставляем сюда, у нас появляется вот такая вещь. Я сейчас проверю. Да, у меня звук подключен. Сейчас я вам продемонстрирую как это работает то есть если я хочу показать прямо на занятии видео я его подключаю no It's not и вы слышите звук правда то есть вы видите что происходит и вы слышите звук и, пожалуйста поставьте плюс если все в порядке если вы звук слышите это so, mm -hmm. mm -hmm. job... можно на весь экран подключить это видео, можно сделать его поменьше. То есть это тоже. Иногда бывает, что подвисание у меня уже нет, у меня хорошая скорость интернета, но вот если, конечно, доска перегружена или интернет перегружен, то может быть и может быть проще а, перейти тогда на YouTube, но тем не менее есть такая возможность. В чем еще большой плюс того, что встраивается, например, видео? Мне не обязательно им проигрывать это всем, если это не входит э, в план моего занятия. Они это могут посмотреть сами. И огромный плюс в том, что когда студенты находятся на этой доске, они включают видео YouTube встроенное, каждый из них смотрит индивидуально, не мешая другим. То есть хоть 100 человек одновременно будут нажимать, каждый смотрит в своем режиме. Кто-то начал на 5 секунд позже, он смотрит в своем режиме. И это прекрасно, не правда ли? Точно так же можно встроить тесты с Google Form, с Learning Apps, на любой другой платформы, тесты, которые самопроверяющиеся. Вы их встраиваете сюда, и ваши студенты выполняют их в индивидуальном режиме, хотя вы встроили всего лишь один раз. Им не нужно переходить на другие платформы. То есть это большой плюс, что не нужно прыгать по вкладкам. Все собрано в одном месте. Так, далее, вот у нас был пример мозгового штурма. Задается вопрос, и я прошу уже под конец занятия, после того, как мы обсудили эту тему, набросать свои идеи, которые они выносят. Например, мы обсуждали успех, что, что делает компания успешными, вот они записывают эти идеи. Еще один пример коллаборации прямо во время занятия это составление интеллект-карт. Это составлено полностью студентами. Мы обсуждали один из кейсов, они смотрели видео, мы обсуждали видео, вот как раз выше встроенные, читали статью. И э, затем я их дома просила подумать, как составить вот этот вот SWOT, как провести SWOT-анализ. То есть сильные стороны, слабые стороны, вот это, это магазин деревенский, э, тип бизнеса, да, возможности для него и угрозы для этого типа бизнеса. Они это обдумывали дома индивидуально. На занятиях я их распределяю по мини-командам, в данном случае тут 4 рубрики, поэтому я делю свои 16 человек на группы по 4. Говорю, какая команда какую будет развивать. То есть, что я делаю изначально, закладываю сюда, это только серединка и 4 рубрики. Strength, opportunities, weaknesses, threats. Далее я им просто показываю, как добавлять ветви, что нужно подвести сюда, и вот появится плюсик. Нажимаем на плюсик, у нас новая ветвь. И здесь мы начинаем писать. Студенты быстро это все схватывают, и в разных залах Zoom они начинают каждая команда работать над своей ветвью. Им можно пользоваться материалами, естественно, чтобы было более качественно здесь выложена информация. И э, мы получаем вот такое. Когда они возвращаются из сессионных залов, я прошу каждую команду, опять же, также кратко прокомментировать свою ветвь, вывожу ее на экран, и они комментируют. Так, вот сейчас покажу вам пример, как э, коллаборацию мы делаем не совсем на Миру, но используя Миру. Поскольку у меня материалы этого курса заложены на доске Миру, э, но иногда мне удобнее все-таки пользоваться Google документами, ну, потому что там может быть в какой-то мере проще писать технически. Э, я делаю следующее. Я создаю Google документ. Сейчас я вам его продемонстрирую закладываю там нужные рубрики для студентов, здесь он уже заполненный после занятия, вот что команда первая заполняет, то есть работает с первой частью текста, у них там два задания, вторая команда со второй частью текста и так далее, и у них вот свободно эти. Но чтобы очень быстро перейти, и чтобы я сама не искала эти ссылки нигде, не держала много вкладок заранее до занятия открытыми, я встраиваю это сюда. Это очень просто. Я должна просто взять на саму ссылку, этого документа или, может быть, Google-презентации, скопировала ссылку, перешла на меру и в нужном месте просто ее через Ctrl-V вставила. Тут чистая вставка через Ctrl-V. И вот так вот такая превьюшка появляется. Причем можно перелистывать. Я сейчас буду нажимать, видите, вверху стрелочка. И у меня этот документ, как и любая презентация многостраничная, любой PDF-файл, любой учебник PDF сюда встроенный, будет перелистываться. Перелистнули на нужную страничку, приблизили, все четко, крупно, хорошо видно. Это можно скачать. Если работали в документе здесь, можно обновить. На самом деле изменения они сами в силу вступают, но тем не менее на всякий случай. А можно еще и все странички. Выложить. Extract. Давайте покажу вам, как можно все выложить. Иногда так нужно. Можно выложить, например, если у вас целый учебник здесь, можно, например, три странички, которые вам нужны на сегодняшнее занятие. Extract. Сейчас доска немножечко подумает, куда это. место свободного не нашла, поэтому выложила прямо поверх того, что было. Но я могу их сделать любого размера и перенести в нужное мне место. То есть все странички разложены. Может быть, вот сюда вот я их разложила, и мне не нужно перелистывать. Я могу их даже потом, например, развести по разным частям этой доски и дать ссылки разным командам. Пока отменю все. То есть они работают в группах, но при этом у нас весь результат сохраняется здесь. Далее. Какое задание они у меня будут выполнять на одном из ближайших занятий? Сейчас, правда, здесь уже все выполнено предыдущей группой, я еще не разбила все. Они будут читать. Немножечко съехала у меня, да, чуть-чуть съехала. Они читают небольшую статью о семи шагах принятия решений. Далее, да, наверное, не очень удачно здесь получилось. Да. Я на словах расскажу, немножечко у меня съехала, я не рассмотрела. У них есть задания. у них перепутаны. Все шаги и цифры. То есть вот названия этих шагов, они буквально раскиданы. Плюс еще я из глагол, из шагов убираю часть. оставляю только глагол. И все это в разнобой. То есть они должны восстановить правильный порядок и дописать. Плюс я им говорю, что каждая группа после того, как восстановила порядок, еще и должна подробно рассказать о, о них. Первая группа о первом и втором шаге. Вторая группа, третьем и четвертым, то есть в разных залах Zoom они работают на фактически идентичных полях, но над несколько разными заданиями. Сходимся все вместе и э, обсуждаем. Во втором семестре у нас будет с ними тема, связанная с поиском работы. Вот на образовательном аккаунте я могу просто вообще спрятать сразу большой весь фрейм, закрыть глазик. Сейчас я его открою и покажу вам настольную игру. Эту настольную игру можно сделать в нескольких копиях. То есть вот буквально я сейчас нажимаю Shift, обвожу все-все-все. Она у меня на замках не стоит. А, нет, что-то стоит. И дублирую это. То есть у меня разложено, может быть, несколько этих игр одинаковых. И я прошу студентов играть в эту игру. Я сейчас вам покажу, как в нее играют. Не знаю, из присутствующих все ли владеют английским языком, но я быстро поясню. На поле. Поле я не, не сама создавала, я его взяла вот здесь вот с сайта британского. Есть выходные данные. Суть в том, что как бы, люди хотят получить работу. И я прошу их сразу решить, какую работу. Любую можно придумать, может быть вообще президент Apple. Любую работу. Далее ставятся фишки на старт. Инструкции у меня справа написаны. Вот каждый выбирает себе фишечку, переносит на старт. Далее нужно кидать кубик или крутить колесо и ходить. На каждый ход вам попадается вопрос. Вопрос, который можно получить на собеседовании при приеме на работу. Вам нужно ответить на этот вопрос. Но все не так просто. Возникает сначала вопрос, как кинуть кубик. У меня есть встроенный кубик для Миру. Вот такой. Нажимаю здесь, и видите, он меняется. Но недостаток у него огромнейший в том, что его могу менять только я как человек, который владелец доски. Мои студенты не смогут им пользоваться, к сожалению. Поэтому я встроила то, чем студенты смогут пользоваться. Вот так вот серенько, невзрачно выглядит колесо выбора. Я нажимаю на него. Оно встроено с другой платформы, но оно отлично работает на миру. Нажимаю. И сейчас посмотрим, сколько шагов мне выпадет в мой ход. Три шага. Закрыли. Я беру свою фишку и перехожу. Раз, два. Здесь нужно взять лексическую карточку. Вот они здесь, они изначально у меня Так, вот закрыты все. Студент может взять любую, абсолютно, какая ему нравится, по цвету, по номеру, не видя. Например, десятую. Я открываю карточку, вижу фразу «minimum wage», wage и я должна с ней составить предложение, которое а, связано с этой работой. Что я могла бы сказать на собеседовании, на эту должность с этой фразой? Но вот это вот поле vocabulary card не очень интересное. Интереснее гораздо, если мы попадаем на вопрос. Предположим вопрос: Приведите пример ситуации, когда вы проявили, проявляли инициативу. Но здесь тоже по условиям, которые я внесла в эту игру, нужно карточку взять. Студент выбирает любую и он обязан слово это использовать в ответе на этот вопрос. Это не всегда легко, иногда абсолютно нелогично кажется. Но задача вплести это в канву своего ответа логичным образом. Если же студенты не могут использовать эту лексическую карточку, это, это слово в своем ответе естественным образом, вся группа говорит, не, не не не логично, то не может идти вперед, то есть остается пропускает один ход. Вот таким вот образом, и они, они уже могут играть самостоятельно в разных зум-залах, а я лишь подключаюсь к каждому залу, захожу и какое-то время слушаю, как у них это происходит. Может быть, записываю какие-то неточности, ошибки, которые потом нужно исправить. Как вам такая игра? Как вам кажется, могли бы вы подобного типа настолку применять на своих занятиях? Вот обычно они очень хорошо заходят, и если тема четко совпадает с тем, что нужно отработать на занятии, то это обычно очень интересно. Это красиво, да, это интересно. Так, хорошо, давайте посмотрим другие примеры, что-нибудь прямо совсем другое, уже непрактическое. Может быть, вы скажете, что бы вам хотелось посмотреть. Давайте вот сюда вот в интерактивный формат прямо перейдем. Напишите, на чем из этого в первую очередь. Виртуальные путешествия хотите? Командный квест? Мозговые штурмы? Угу. Мозговые штурмы, я вижу, есть опрос. Ролевые игры? Угу. Так, ролевую игру, путешествия, все интересно, я вижу. Тогда очень кратко, ролевая игра. Ролевая игра, которую э, я сейчас посмотрим на русском, она у меня есть и на русском, и на английском. Так, это у нас не ролевая игра, это мини-проект. Ну, раз уж на нем открылась, давайте я покажу. Уже заполнены, уже как бы выполнены. Сначала нужно а, по рубрикам, то есть мы спасаем амурских леопардов в ней. Ой, простите, вот и ролевая игра пришла. На русском языке, правда, в данном случае, или на английском, если мы изучаем тему искусства. Мы участвуем в аукционе, студенты участвуют в аукционе, и они... Вот здесь вот у меня на русском, потому что я эту игру использую также на тренингах с преподавателями. Вы команда арт-консультантов, и вас сейчас э, пригласил работать на проект, на проект мультимиллионер, который готов инвестировать очень большие деньги, 25 миллионов долларов, в предметы искусства, но именно как инвестор, то есть он хочет, чтобы стоимость их росла. Ваша задача их купить. Ну и дальше по игре они в команде из четырех человек. Другая команда четыре человека, третья команда четыре человека отправляются на аукцион в Сотбис. Здесь я применяю принцип пазла. То есть эта команда, они будут работать вместе потом. И на аукционе вместе потом они будут биться, покупать. Но они переходят каждый, пока смотреть в один зал. То есть, например, я в этой команде человек A, я перехожу в зал, где вот такой вот лот показывается. Я узнаю краткую информацию о нем. Я могу почитать о нем побольше. То есть вот я заложил такие ссылки. Итак, можно почитать побольше. И я должна понять, на мой взгляд, это будет выгодная инвестиция. Стоит ли за него биться или нет. Другой человек по ссылке попадает в это время на другой лот. Третий там на третий, значит, то есть вот, с высоты птичьего полета это выглядит так. Но изначально как бы я вижу только свое. Звенит звоночек, прошло 5 минут, все собираются в кафе. Это реальная картинка кафе аукционного вот дома дом, дом, Собис в Лондоне. Вот задание. То есть вся команда вместе, и теперь нужно принять решение. Вы будете покупать один или более из этих четырех? То есть идет обсуждение, на какой максимальной цене вы выходите из торгов если вдруг вы очень хотите купить, например, машину, а уже 25 миллионов уже идут так, так, такие торги, вы будете ли просить деньги у клиента, ну и так далее. И чтобы эти ответы зафиксировались, я, вот, как бы студенты переходят сюда. Вот. Здесь они уже после игры зафиксированы. Вот. то есть все их ответы на те же самые вопросы, ну просто в другом формате. Проходит отведенное время на обсуждение. Здесь же у меня заложен переход. Назад на доску, правда она открывается в новой вкладке, но уже в нужную абсолютно точку. Мы оказываемся уже в аукционном зале, начинается аукцион. В этот момент я, я беру на себя роль э, человека, ведущего аукцион, и я начинаю говорить, что "Итак, на торги выставляется лот-номер. Я показываю картинку этого лота, рассказываю про него, и участники этой игры реально начинают торговаться. Кто-то из них покупает. Так мы делаем со всеми четырьмя лотами. После этого, после того, как они купили, мы подводим итоги. Я открываю, простите, вот так вот все абсолютно данные, поскольку в русском, в русскоязычном варианте это игра на командное взаимодействие и принятие решений. Насколько хорошо это? И мы смотрим. Вот вы планировали, например, максимально за 15 тысяч долларов купить микрочипы. А реально, а у меня все записано, а реально вы купили за 18? Почему это так произошло? То есть мы смотрим, где нестыковка их решений и того, что реально произошло, ну и так далее. И когда все это мы обсудили, мы посмотрели, как команды прошли эту игру, они узнают, что реально произошло с этими лотами, потому что это все реальные и очень интересные истории. Может быть, вы даже кое-какие из них знаете. Я вам сейчас рассказывать особенно не буду, но вот эту про девочку с шариком, это она уже за последние два года дважды как минимум была с очень громкой историей в новостях. Это был пример ролевой игры. Виртуальные путешествия прекрасны потому что можно заложить переходы, картинки, видео, все что угодно, задания. Сейчас они подгрузится. Так. Вот, предположим, это проект, который я делала для людей, не для студентов университета, которые не очень хорошо владеют английским, поэтому здесь и русский, и английский в перемешку идут. Обычно я стараюсь так не делать, но там реально был очень низкий уровень языка, поэтому нужно было помогать поначалу. Итак, я даю описание проекта о том, что будет, и дальше... А говорю, что сейчас вы можете либо сами выбрать, куда вы хотите поехать, полететь сегодня, в какую страну, либо пусть это решит колесо выбора. Нажимаем, появляется уже знакомый нам колесо, но только уже с названиями стран. Я его кручу. Куда мы сегодня? Сегодня мы полетим с вами в Лондон. Где у нас Лондон? Вот он. Я активирую эту ссылку. Итак, мы летим в Лондон. Пока тут, опять же, дубляж и на русском, и на английском. Да, безусловно, можно ранжировать по степени сложности, конечно же, да. Итак, и вот это вот точечки показывают, что нужно перемещаться по доске дальше. А дальше у нас задание. Первое. Вспомним порядок действий по прилете в аэропорт. Здесь у меня встроено видео, я его подключаю. Студенты могут это делать самостоятельно или в группах. То есть это, конечно, не совсем логично делать. То есть это студенты могут проделать самостоятельно, прежде чем мы это будем уже обсуждать в группах. То есть это можно дать как домашнее задание. При этом я сюда встроила флеш-карточки, по которому, которые основаны как раз на лексике, которая была в видео. Вот их можно перевернуть. То есть это все здесь же, не переходя на Quizlet. Задания, которые также можно, ну так скажем, автоматизировать при желании. Вопросы, которые дальше уже можно обсуждать в группах с преподавателем, в мини-группах. Преподаватель подключается и слушает. То есть режимы разные. Можно самостоятельно, можно в группе выполнять. Далее. Пусть в группе посмотрят студенты следующее видео, обсудят, ответят на вопрос. Можно перейти по ссылке, вот это не встраивается, и выполнить задание вот уже на сторонней платформе. То есть вы выбираете, на что здесь делается акцент. На обсуждение, на выполнение заданий, на тестирование, на что-то другое или на все сразу, но последовательно. Куда мы летим дальше? Может быть, мы дальше полетим в США. И здесь у меня уже, смотрите, здесь есть целая карта, но сначала мы попадаем на первую часть нашего путешествия из Сан-Франциско. Идет информация о том, с кем мы едем, на самом деле с, с блогерами которые с детьми. И вот первая наша часть. Мы едем на машине. Мы смотрим, как это происходит. Слушаем их. Есть видео И дальше это видео уже можно обсуждать. То есть здесь я не могу... Это, это не готовый проект. Это лишь прототип, чтобы показать, как можно это сделать. Соответственно, я добавляю методические комментарии, что можно добавлять любые задания сюда смотря, какую задачу вы ставите. Поехали дальше? Поехали дальше. Мы перемещаемся к следующей локации. Вот мы видим ее и на карте. Небольшое описание, что это Лас-Вегас, видео и дальше задание. Выполнили это, едем дальше. Видео, вопрос, локация, вот она карта. И все это можно посмотреть. После этого мы можем переместиться в следующее. То есть, опять же, вот такой прототип, как вам кажется, на ваш, на ваш курс это ложится? А я пока хочу посмотреть ваши комментарии. Миру и аналоги отличный инструмент, пишет Артем. Печалит то, что преподавание теряет суть, коммуникацию, перестает быть прямой и упраздняется. Uh, ну, я бы не сказала, что совсем упраздняется. Нет. Вероятно, это просто сегодня вот такой беглый обзор. Uh, мои студенты как раз говорят. Они говорят в разных залах Zoom, когда выполняют какие-то задания. Они говорят, когда мы собираемся вместе. Uh, но в любом онлайн-общении, видимо, просто чуть менее прямая коммуникация, да, чем... Uh, в живом, да, в аудитории. Мне очень интересно, что из сегодняшней вот информации вам оказалось наиболее интересно, что вас больше всего впечатлило. Поделитесь, пожалуйста. Да. Ну что же, уважаемые коллеги, я хочу с вами поделиться ссылками обещанными. Да, Миру пожалуйста. предоставляет огромные возможности, и поэтому, безусловно, за, за час об этом не расскажешь. Но я очень надеюсь, что я вас вдохновила хотя бы на то, чтобы посмотреть повнимательнее, попробовать это своими руками. И, э, надеюсь, это будет подспорьем в вашей работе и в обучении студентов. Ну что же, мы с вами будем завершать. К сожалению, я бы вам еще долго могла рассказывать и показывать, э, насколько интенсивно пользуюсь доской в работе я, есть вопрос. Э, и быстро отвечу на вопросы тех, кто пока остается. Я пользуюсь доской постоянно. Я вам сейчас открою первую страницу э, моего аккаунта, и вы увидите, сколько там досок с какими совершенно разными функциями. Я помню, был вопрос э, про сколько времени занимает. У меня уже меньше, потому что я более полутора лет этим занимаюсь. Вот смотрите. То есть для преподавательских методических трени тренингов отдельные шаблоны, отдельные там, курсы, speaking club, курс э, покорителей миру, там где все абсолютно заложено, все видео, все материалы. Шаблоны, которые скопированы с миру. Кстати, один из файлов, который вы скачаете, там есть ссылки на готовые шаблоны, и это очень удобно. Вы их адаптируете под себя, но основа уже заложена. Большое спасибо, что вы присутствовали сегодня, за вашу активность. Я надеюсь, что вам было полезно. И я буду с вами прощаться. Большое спасибо. Всего вам доброго. Спасибо, Марина, спасибо, Владимир. большое, Марина Владимировна. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Очень спасибо. интересно. Я очень рада. Спасибо. До свидания.